Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы вместе с вами приготовим грузинский суп чехертна. Этот суп имеет целебные свойства. Известно, что французский луковый суп выписывают при брахете, Также и чехертна суп идеально помогает от простуды и похмелья давайте начнем для этого рецепта нам понадобятся самые простые доступные ингредиенты у меня тут голень курицы весом примерно полтора килограмма можете конечно же взять целую курицу но я считаю что голень курицы более вкуснее и сочнее далее нам понадобится 5 яиц пучок кинзы это примерно 50 граммов три такие средние луковицы это порядка 350 граммов. 6-7 зубчиков чеснока у меня вот такие большие. Один лай или же лимон. Немного тимяна. Нам понадобится еще порядка 3-4 столовых ложек сливочного масла. Столько же муки, соль, перец по вкусу. Первым делом берем кастрюлю. Помещаем сюда голень курицы. Добавляем сюда немного тиммиана, если у вас есть лавровый лист, тоже один лист, добавьте, будет вкуснее. И заливаем все это водой. Воды добавляем примерно 3 литра. И ставим на сильный огонь, даем закипеть. Как вода закипела, уменьшаем огонь до среднего, накрываем крышкой и варим примерно 40 минут до готовности курицы. Время от времени снимаем пенку. Не забудьте, а то у вас получится невкусный бульон. Пока варится наш бульон, порежем очень мелко лук. Как порезали лук до кроша, Сюда же измельчем чеснок через чеснокодавилку. Вот Далее берем корень инзы и тоже порежем очень мелко. Друзья мои, как полезен лук с чесноком, берем сковороду, ставим на средний огонь, добавляем пол пачки сливочного масла. Друзья мои, как масло наше растопилось, добавляем лук с чесноком. И зеленью. И, друзья мои, тушим все это дело. На среднем огне примерно 15 минут. Как бульон наш готов, вытаскиваем мясо, остужаем. Затем бульон обязательно нужно процедить. Отцелили наш бульон, обратно переливаем в кастрюлю. Далее, друзья мои, как курица наша охладилась, ее нужно разобрать. Кости и кожу выбрасываем, оставляем только мясо. Если любите кожу, то можете тоже, в принципе, оставить, но я выкидываю. 15 минут, лук хорошенько потушился. Добавляем 2 столовые ложки муки. Нам нужно загустить. Все хорошенько перемешиваем. Затем, друзья мои, в нашу луковую смесь добавляем 2 половника бульона. Так. И готовим пару минут на среднем огне. Чтобы все загустилось вот так. Далее, друзья, мы делаем следующую заготовку. Берем яйца, добавляем сюда одну столовую ложку муки, порежем лайм или лимон пополам. Добавим сок одного лайма. Вместо сока лайма можете добавить уксус. Но я предпочитаю сок лайма. И добавляем в нашу яичную смесь. Так. Все хорошенько перемешаем. Далее понемногу добавляем горячий бульон в миску с яйцем и быстренько перемешиваем. И, друзья мои, когда смесь согреется, ее обратно вбегаем в наш бульон, чтобы не было резкого перепада температуры. Если этого не сделают, то у нас не получится чехитома, а какой-нибудь омлет, а это нехорошо. Теперь, друзья мои, добавляем нашу луковую пассировку Теперь суп нужно хорошенько посолить и поперчить по вкусу Попробуем, достаточно ли кислинки. Супер! Теперь возвращаем курицу нашу. Последний штрих. Порежем кинзу и добавим наш суп. И добавляем нашу кинзу. Ого! перемешиваем Вы посмотрите просто на эту прелесть переливаем наш суп в чашу сперва немного курицы ой какая красота это восхитительно это божественно очень мощный суп просто супер друзья мои это самый простой куриный супчик но он очень вкусный если вы еще этого не готовили Бегом на кухню готовится очень легко, а на вкус это просто потрясающе. И ингредиенты, согласитесь, самые простые и доступные. А на этом наше видео подходит к концу. Если вам понравился этот рецепт, обязательно ставим лайки, подписывайтесь на мой канал. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получить уведомления. Всего хорошего и до новых встреч. Пока-пока.